Oh Педагог-психолог – это специалист, который занимается сохранением психического здоровья, развитием личности обучающихся и воспитанников, способно оказать помощь сотрудникам организации и членам семьи в решении личностных, профессиональных и других психологических проблем. Миссия педагога-психолога заключается в том, чтобы учить адекватности, умению примиряться с тем, что пока нам не под силу, и преодолевать то, что могут преодолеть смелые и мужественные люди. Педагоги-психологи востребованы не только в школах, но и в дошкольных образовательных учреждениях, в центрах социального обслуживания инвалидов, в домах-интернатах. В поле их деятельности лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые испытывают трудности в обучении, в развитии и социальной адаптации. Кроме того, педагог-психолог работает и с детьми с девиантным поведением. Близкими профессиями для педагога-психолога в соответствии с профессиональными стандартами являются профессии – педагог в средней школе, психолог – психолог, социальный психолог, психолог образовательной организации. К основным профессиональным навыкам педагога-психолога относятся знание основ возрастной педагогики и психологии, основ организации и проведения мониторинга результатов обучения, теории и методов организации психологического исследования, умение использовать методы психологического обследования, обрабатывать и интерпретировать результаты обследований, разрабатывать рекомендации по проектированию психолога-педагогического сопровождения, владеть методикой преподавания. Кроме того, в деятельности педагога-психолога играет важную роль следующие гибкие навыки – коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция, позитивные взгляды на жизнь. Основной вид профессиональной деятельности педагога-психолога – это деятельность по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, оказание психолого-педагогической помощи детям, содействие социальной адаптации детей с особыми потребностями.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 трудовой функции предусматривают оснащение специального рабочего места освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение инвалидом своего рабочего места, а также видеоувеличителями и лупами. При наличии компьютера рабочее место должно быть оснащено видеодисплеями, программными средствами для контрастирования и укрупнения шрифта, принтерами для печати крупным шрифтом требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов по зрению, слепых, с учетом выполняемой трудовой функции, предусматривают оснащение специального рабочего места Тифлотехническими ориентирами и устройствами с возможностью использования шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами для беспрепятственного нахождения инвалидам по зрению своего рабочего места. Озвучивание визуальной информации с использованием дополнительных устройств и электронных средств функционального назначения, обеспечивающих возможность выполнения работы без зрительного контроля. Оснащение средствами для письма рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом, в том числе тетрадями и бакнотами для письма рельефно-точечным шрифтом. Приборами для письма шрифтом Брайля. Звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой. При наличии компьютера на рабочем месте должны быть специальное оборудование и техника, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля. Озвучивание визуальной информации на экране монитора с использованием адаптированного тактильного дисплея и аудиодисплея. Профессиональный рост педагога-психолога может быть связан с карьерным ростом в образовательных организациях, социальным предпринимательством, организацией работы различных социальных центров, с получением репутационного капитала, позволяющего быть востребованным в социальной сфере, с каждым годом я все больше и больше люблю свою профессию. Сейчас мне во многом помогает мой профессиональный опыт. Я думаю, что из меня не получился бы финансист, как этого хотела моя мама. Все же мое призвание – это дети. В наше время существует много консультативных центров, работающих на платной основе. Я считаю, что настоящий психолог-практик должен ощущать моральное удовлетворение от сделанного добра, от оказанной честной помощи.